Всем доброго раннего утра. Дорогие друзья, я давала много оберегов вам. Дарила. Отдавала. И среди них есть обереги тем, кто часто летает. Тем, кто путешествует по морю. Тем, кто в пути. Например, обращение к дорожному духу. Потому что у дорог есть духи покровители. У всех сфер человеческой деятельности есть определенные духи покровителей, те, которые в этой сфере находятся и к которым обращались издревле за помощью для покровительства. Сегодня я хочу подарить водителям тем, кто Часто бывает за рулем. В принципе, машина ⁇ это часть жизни. Если человек начал ездить, он будет ездить всю жизнь. А в наше время, чем дальше, тем тяжелее э, находиться за рулем, потому что очень много неадекватных людей, очень много людей, которые приезжают, например, на заработки в большие города, садятся за руль, абсолютно не понимая, куда приехали что за правило здесь. Очень часто бывает, что ты не угадаешь, куда повернет человек. Не включая указательного как бы, сигнала, он может резко повернуть, тем самым столкнуться с тобой, нанести урон машине, нанести урон тебе. И поэтому приходится быть напряженный и на чеку. Главное за рулем это не бояться, не допускать страх, не допускать мысли о, о плохом, потому что мысль материальна. И чем эмоционально мы будем думать, тем сильнее оно как бы к нам приблизится. Постарайтесь меньше смотреть на аварии, на сбитых пешеходов и прочее-прочее. Поменьше смотрите, потому что такое остается в голове, в, знаете, внедряется в мозг, а потом перед глазами эти картины. Это очень неприятно. Естественно, будьте осторожнее, потому что и ваша жизнь важна, и важна жизнь людей, которые едут рядом, и которые пробегают дорогу в том числе. Стало очень много хамства, очень много бесчеловечности. Никто не хочет никому уступить, никто не пытается кого-либо по понять. Одно время мне советовали на машину приклеить там знак особый, как бы новый водитель, неопытный. Я этого не делаю и объясню почему. Потому что еще хуже начинает обращаться. Не то, что появляется лояльность к водителю, который недавно за рулем, наоборот появляется желание еще больше унизить этого водителя, поиздеваться над этим водителем, поглумиться, не знаю почему. Если у тебя хорошая машина, то к тебе очень много ненависти, это с очень может быть, что человек на очень хорошей, сверкающей, такой красивой машине выйдет и не вернется обратно. Потому что вот эта вот ненависть к таким дорогим машинам, почему-то считая, что ну, за рулем таких машин сидят любовницы каких-то шишек, которые грабят народ, никто мысли не допускает, что есть люди, которые могут себе позволить скажем так, пол жизни работая, накопить и купить себе такую машину, да. Тоже уже сразу вот эти резкие взгляды могут очень многое попортить в этот день. Есть люди, которые специально не уступают таким машинам. У них вот такой вот принцип иномаркам не уступать. Например, дальнобойщики. Хотя я их как людей уважаю. Это очень тяжелая профессия. Действительно, по городам ездить это нужно очень много терпения силы бывает что засыпают за рулем гибнут они тоже но э, это наверное больше знаете старое поколение старая кость они понимающие относятся а вот новые поколение дальнобойщиков среди них есть очень много недочеловеков и много раз мне приходилось с этим сталкиваться за это время. У меня практика достаточно неплохая, не учитывая, что я уже полгода с лишним ездию, скажем так, можно это отнести к практике. Пока я решила сесть за руль, я оттачивала это мастерство от ИДО. Скажем так, вот буквально недавно мы... Я просто подъехала к Натали... Замечательный человек, она есть у нас на форуме. Мы с ней катались, наверное, пять часов. Потому что Яндекс немного так барахлит. Или я не успеваю вовремя повернуть. И я как бы в потоке машин еду дальше. И мы ищем новые пути. Но я не против этой практики. Она сказала, что у меня реакция мимолетная. Это действительно так, учитывая, что я человек не со стопроцентным зрением, да, учитывая, что такие большие машины покорять не так легко. Многие не решаются сесть за руль джипа, потому что он огромный, это махина. И надо учитывать и габариты этой машины, и не протиснешься ты в московских пробках на такой огромной машине. Опытные водители путаются, а я еду спокойно, еду, потому что мне... Меня оберегают силы, я уверена в этом. И вот эта вот спокойная реакция хладнокровие это все пришло с практикой. Меня учили как бы опытные водители, спасибо им. Они все эти за, и против, минусы учли. И только тогда я села за руль, потому что это и моя жизнь, и жизнь других людей. Я уже говорила: своей жизнью ты можешь делать что угодно, чужие жизни забирать ты не вправе. И, к сожалению, Женщина на дороге стала таким, знаете, героем комедии и шуток, потому что очень много действительно дур на дороге. И вот из-за этого как бы кажется, что все женщины одинаково, без, скажем, безответственно относятся к вождению, это неправильно. Так тоже нельзя считать. Женщина порой более спокойная, более скажем, внимательный водитель и аккуратный, чем мужчины. Это зависит от человека. Вот насколько ты ответственно к этому подходишь, настолько ты водитель, да? И вот как бы буквально на днях, когда мы ехали с Наташей, мне нужно было как бы в сторону завернуть, и я включила, естественно, предупреждающий вот этот... Сигнал и буквально вот минуты 3-4 мы ехали, пока я готовилась повернуть на, на правую сторону, и довольно большое было расстояние от фуры, довольно большое. То есть это буквально секунда завернуть и туда. И он, увидев, что я хочу повернуть в сторону, специально нажал на газ просто оказался рядом с нами. Вообще нормальный водитель, видя такой предупреждающий сигнал, это моя дорога, он должен прямо ехать. Он не имеет права эту дорогу занимать, на самом деле. Никто не имеет права занимать сторону, если там есть объезд, если там есть значит вторая дорога, то а ты едешь прямо, говорю, как правило, да, ты не вправе занимать эту сторону, ты должен дать возможность водителю завернуть в ту сторону, куда он хочет, а ты на прямой дороге держишься в середине. Он специально нажал на э, значит газ, начал сигналить оттуда и проехал мимо, не дав мне возможность завернуть на ту сторону. И я просто думаю, ну какая же ты тварь, зачем ты это сделал? А просто потому, вот просто вот не хочу и не уступаю. Не завернешь ты, не дам я тебе повернуть. А зачем? Что здесь тебе, вот, от этого веселого? Что ты получил от этого? Адреналин, кайф, поиздевался. Вот не могу я себе позволить такую машину, хотя бы поиздевайся над тобой, мне будет приятно, понимаете? И если бы вот не моя реакция секундная, мы бы погибли. Потому что. Это огромная фура, она бы просто нас завела, хрен знает куда. Может, он бы не ударил, может, он очень опытный человек, он бы в сторону повернул. Но факт в том, что он на... мне закрыл дорогу и заставил поехать прямо. Потому что ну я не могу рисковать да, жизнью и повернуть. В любом случае я плюнула, я говорю, ну ладно, поедем, сейчас другую дорогу найдем. Вот такие моменты могут быть. Могут быть, когда не люди за рулем, не люди буквально, которым чужая жизнь абсолютно неинтересна. Люди, которые не закрывают вот, груз, везут и плохо привязывают. Вот было видео, где кирпич улетел с фуры и убил женщину впереди сидящую. Это чья-то дочь, чья-то мать, чья-то жена, понимаете? Люди едут на дачу, например, к себе, ничего никого не трогают, и здесь улетает кирпич и убивает человека. Это, ну, это очень страшно. Да, это не убийство по неосторожности из-за захалатности, но человек ведь не подумал о чужой жизни. Многие гоняют просто по трассе, гоняют, потому что развлекаются. Многие едут по встречке специально. Вот специально едут по встречке. Последний момент, когда у тебя уже мантраж, ты сигналишь сторону, отводишь. Они с хихиканием, со смехом там Ха -ха -ха", поворачивают туда. Мол, вот, видите, как мы вас напугали. Но человек, например, у которого реакция еще не, ну, как бы, неоточенная реакция, он может от страха повернуть в сторону, ударить другую машину, убить человека или что-нибудь еще. Поэтому, дорогие друзья, столько стало на дороге тварей, что без защиты, наверное, ехать было бы ну непредусмотрительно. Вы можете этот оберег сделать как для себя, так и для своих близких, родных, которые за рулем. Начитать на соль, посыпать вот в какой-нибудь мешочек и спрятать в машине. Через некоторое время эту соль высыпать. Ну, например, через недельку, две Высыпайте эту соль, снова начитывайте на новую соль, снова сыпьте туда. И есть еще оберег, который сам водитель читает каждый раз, когда садится за руль. Я вам и то, и то сейчас подарю. Соль, я уже говорил, кристалл соли имеет такую особенность втягивать себя. Вот почему продукты в соли хранят? Соль втягивает себя не только там скажем так, не очень приятный запах или разлагающийся там какой-то процесс, он в себя втягивает и останавливает. Соль имеет особенность втягивать в себя еще плохие энергии, плохие посылы, плохие, скажем так, опасные моменты. и Втягивать в себя через некоторое время эту соль уже с этим вот насыщенным отрицательной энергией нужно высыпать. Просто высыпайте. Можете высыпать хоть в туалет. И снова читать на соль, обновить и снова положить, значит, где-нибудь в водительскую кабину или где-нибудь спрятать эту соль. Так периодически делайте. Это действительно обезопасит вас и реально будет работать в вашу пользу во многом в такие опасные моменты вам удастся избежать вот столкновений и прочее прочее. Я вам еще раз говорю просто вот, просто хорошая машина, просто хорошо водите, просто хорошо выглядите, просто уверенно держитесь за рулем, любой злой взгляд на вашу сторону, просто поехали, не уступили, потому что вам некогда было уступить или это была ваша дорога и ненависть и пожелания в спину. Поверьте мне, всякое может быть. Сейчас люди так озверели, что вот с пониманием не относятся никому абсолютно. Я помню, когда я ехала, и впереди была женщина. Было видно, что она переживает, не очень уверенно. И вот всю дорогу я пыталась ей уступить, дорогу, потому что видела, что она не держится. И она вот как бы ехала по скоростной, где не положено ехать медленно, надо прижиматься правой стороне, если уж ты хочешь так ползти. Но она, видимо, и этого тоже не знала, и все вот сигналили, сигналили. я, наверное, единственный человек, который отнеслась с пониманием, не стала ее просто гнобить и гнать по этой трассе, потому что она бы вообще потерялась в этой пробке московской, вообще можно потеряться, и голову потерять, и себя в том числе. И с таким пониманием очень мало людей относится, основное количество людей, видя, что ты путаешься, или там ты теряешься, или боишься, например, я, я вот у меня этого нет, слава богам, нету, действительно нету, это может и нехорошо, потому что страх тоже удерживает от многого. В любом случае, видя, насколько ты ну, мешкаешься или неуверенно, они еще больше давят и душат, вот просто душат сверху, уничтожают, и вот в эти моменты хорошо бы знать, что у тебя есть оберег, и тебе как бы не тяжело будет это все перенести и пережить. Итак, свеча, соль и мешочек. Когда начитаете, посыпьте туда. На следующий день, если вы ночью делаете, или вы вот днем делаете, неважно. Вот когда вы уже будете относить в машину, чтобы туда положить. Перед тем, как подойти к машине, просто левой рукой киньте на любую дорогу шесть монет и говорите, откупаюсь. И идите спокойно положите этот мешок туда. После меняйте, как я и сказала. Итак, нужно вот так взять соль, я возьму руки и читать. Соляной кристалл, оберегай меня в пути, мое тело, мою душу и железного коня. От зла и опасности защити, от аварий и поломок, от разбойников пути, от проверок, от лихих людей, от воров и злодеев, соляной кристалл, все в себя вбирай. А меня от зла, от опасности спаси и освобождай, солью укрываюсь, солью защищаюсь, солью себя и железного коня оберегаю, заклято. Соляной кристалл, оберегай меня в пути, Мое тело, мою душу и железного коня От зла и опасности защити, От аварий поломок, от разбойников пути, От проверок, от лихих людей, от воров и злодей. Соляной кристалл, все в себя вбирай, А меня от зла, от опасности спаси и освобождай, Солью укрываюсь, солью защищаюсь, Соль... Солью себя и железного коня оберегаю, заклято. Ну, читать вам нужно 6 раз. А теперь слова сохранные, которые можно переписать и выписать себе. Или с телефона читать. В принципе. Каждый раз, когда садитесь за руль. Вообще есть еще э -э -э оберег моей прабабушки. Тоже очень сильная вещь. Можете тоже переписать и с собой носить. Итак, садитесь за руль, не говорите. Дух дорожный, повелитель дорог, отведи от меня всякий злой рог. Смерть и несчастье, очисти мою дорогу от опасности, и опекай меня, отведи дожди, морозы, ветра, бури и беды. И всякое зло, живая за руль села, живая с руля встану. Да убережет меня хозяин дорог, да будет он ко мне благосклонен. Истинно так, заклято. Сказали, сели и поехали. И можете спокойно ехать, зная, что с вами ничего не случится. Ну, что вам сказать. Зеленые дороги вам и поменьше дураков на пути. Да, а свеча должна догореть. Свеча догорает и просто выкидывайте. Свеча здесь особой роли не играет. Это всего лишь источник огня. Всем удачи.